– Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, у нас сегодня в гостях Евгения в Я с огромным удовольствием пригласила Женю сегодня на нашу встречу. Ура! Женя присоединилась! И на этой оптимистичной ноте я сейчас отключу комментарии, чтобы они нам не мешали, потому что Вопросов у нас огромное количество. Все, все прекрасно. Женя, скажи, пожалуйста, что-нибудь. Привет, чтобы мы могли Аня. проверить. Рада тебя видеть. Рада видеть наших зрителей. Да. Женя, я, ну, начну. Конечно, там были некоторые ожидаемые вопросы. И ну, и ты, наверняка, их читала, да, есть такие вопросы, которые мне интересно было бы тебе задать. Давай начну с того, что помню. Во-первых, я хочу тебя представить, да? Женя, NLP мастер, мастер боевого NLP, NLP тренер. И тот вопрос, вот давай начнем прямо с того, что там задали вопрос, где тебя... Ой, как ты считаешь, у кого стоит учиться и как вычислить хороший преподаватель НЛП? Про всех остальных, там остальные аспекты НЛП мы чуть позже с тобой говорим. Да? Как определить хороший ли тренер по нейролингвистическому программированию? Ну, э, аспектов есть несколько. Чисто социальный и э, то, что очень сильно хочется порекомендовать, прежде чем выбирать тренера, изучите хорошенько профиль человека по главным вот этим, знаешь, колесо баланса, по главным аспектом колеса баланса. Почему? Потому что э, тренеры тоже люди, да, и э, если вы хотите быть похожим на человека, у которого вы будете учиться, если вас устраивают те результаты, которые человек показывает в жизни, то э, это один из э, способов определить, подходит ли вам тренер. Потому что вы, мы так устроены, что постепенно становимся похожими на тех людей, у которых учимся, у тех людей, с которыми часто общаемся. Да. Да. Поэтому это один из способов. Конечно, я, ты знаешь, если бы у меня была моя воля, я бы давала такой базовый навык, это поиск убеждений человека, и чтобы люди понимали, с кем им приходится иметь дело. Потому что иногда читаешь даже посты тренеров по НЛП, а там каждая строчка вопит о том, что развитие возможно только через боль, через страдания, через мучение. И мне очень хочется, что если отойти от этого, знаешь, такого более попсового способа, просто быть похожим, так еще и чтобы люди могли копнуть глубже и посмотреть, что там в голове у тренера. Вот действительно, вы хотите, чтобы вам такое встраивали в течение всего курса. Поэтому изучение НЛП я бы начинала, и поиск тренера по НЛП я бы начинала с понимания, что в голове у тренера. Я, Женя, полностью с тобой согласна. Этим грешат не только тренеры НЛП, но и всякие разнообразные психологи, как я говорю. Да? Ну вот я могу рекомендовать вам смело Женю, как тренера, кто живет в Украине, Женя ездит с гастролями по всей Украине, поэтому можете смело записываться. И Женя, в основном, ты в основном преподаешь в Киеве или нет? Или ты вот прямо... Ты можешь сказать назвать основной город? Ты ж везде преподаешь, насколько я знаю. Ой, с географией вообще сложно, потому что основные курсы, конечно, НЛП практика НЛП мастерство проходят Киев, Киев-Львов. Да, сейчас я переехала во Львов и живу там. А так, конечно, мне нравится путешествовать по Украине, и не только по Украине, потому что это всегда открытие, поэтому у нас география очень обширная. Это Николаев, Одесса, Херсон, Белая Церковь, очень много, очень много разных городов, просто сразу и не восстановишь, но в целом Конечно, стараюсь в последнее время перейти на Львов и Одессу, потому что в какой-то момент я поняла, что меня за непосещаемость из постели скоро выгонят. Больше стараюсь перейти на Киев и Львов, потому что это меньше географические передвижений. Ну, и я думаю, еще будет аргументом, что я Тебя рекомендую, да. Там был вопрос, как мы с тобой познакомились, я уже не проходила сертификацию, да. То есть, возможно, для кого-то это откроется большая тайна, я тоже являюсь nlp мастером и там, как, как звание, вот это мастер боевого NLP» да, или как там, ну, какой-то там ранг, да? то есть я это тоже изучала. Коварная. Окей. Коварная. А, ж... Давай, наверное, я знаешь, еще о чем хочу спросить: для того, чтобы, может быть, развеяли какие-то мифы вокруг НЛП. Есть люди, которые боятся нейролингвистического программирования, а есть люди, которые считают, что НЛП это панацея, при помощи NLP можно добиться чего угодно. Я к NLP отношусь очень хорошо. Я NLP принимаю, применяю довольно часто, хоть и только NLP, да, но я применяю довольно часто. А как насчет возможности нейролингвистического программирования? Вот что ты можешь сказать? <связать> Нейролингвистическое программирование сегодня это инструмент для того, чтобы научиться чему угодно. Да, в NLP есть такой замечательный секретный инструмент, как моделирование. Кстати, Аню моделировали, открою тайну. <связать> <Да>. <связать> вот, это способ изучить абсолютно любой инструмент под твою задачу. То есть если ты хочешь научиться хорошо ставить цели, то ты можешь научиться хорошо ставить цели. Если ты хочешь строить бизнес, то ты исследуешь структуру личности человека и э, учишься хорошо строить бизнес. НЛП это далеко не то, о чем пишут. Я подозреваю, сильно подозреваю, что все слухи страшилки про НЛП распускаются миа-НЛП для того, чтобы нагнетать и для того, чтобы создать больше ажиотажа. На самом деле, вот та самая боевая часть, про которую столько говорят, и на любое интервью, куда бы меня ни приглашали, всегда начинается с того, что «Евгения, расскажите про манипуляции». И говорю, «Ребята, это такая объемная тема, но это только одна тема, одна единственная часть NLP. NLP сегодня — это про многое, это про работу над собой, это про понимание структуры своей личности». И всегда говорила и говорю, вот те, кто приходит с запросом «научите меня манипулировать». Вы с собой разберитесь, с своими незакрытыми гештальтами, если говорить так, со своими «хочухами» разберитесь. Разберитесь с тем, как позволять себе больше, как учиться раскрывать свой потенциал, как находить свою миссию, потому что НЛП говорит и об этом. А потом уже будем манипулировать, если захотите, если будет сильно надо. Но если вы научитесь быть в гармонии с собой, научитесь понимать себя, если вы научитесь раскрывать свой потенциал, иногда отпадает вот эта необходимость мочить кого-то, уничтожать кого-то. Да, НЛП этому учит, но это, ну, лично я, ну, ты знаешь, даю это с позиции, как перестать, как перестать наконец-то мочить окружающих и уничтожать личность своему ребенку? И для меня вот это важно в боевом НЛП. А коне... И, конечно, защита, если хотите, атака. Но с собой, для начала с собой, мои хорошие. Безусловно, я тут вот хочу дополнить то, что когда ты понимаешь, что вокруг происходит... Во-первых, я хочу сказать такое, что на самом деле НЛП окружает нас везде и повсеместно. И очень многие люди являются мастерами просто НЛП именно боевого НЛП, да, именно со знаком Минус, которая разрушает, которые там внушают всякие разные комплексы, да, создают для окружающих людей. Не потому, что они НЛП изучали, а просто потому, что они так себя ведут. Но если это рассмотреть с точки зрения НЛП, то можно это все просчитать. И в этом случае уже тогда НЛП пригодится в качестве распознавания и защиты. Да? Ну во-первых, и про себя действительно можно много узнать. И, естественно, измениться и защищаться от таких вот людей. Ты знаешь, когда я веду боевые модули, всегда, всегда находится кто-то такой очень светлый в зале, кто говорит, Евгения, а как же так? Вот зачем вы учите вот таким черным вещам, темным вещам? И я всегда говорю, давайте так, давайте так. Я официально заявляю, что вас учить боевому не надо. Вас нужно научить не использовать то, что вы используете. И если к концу дня вы мне скажете, что вы никогда не применяли то, что я даю, или по отношению к вам никогда не применялось, я верну вам деньги. Просто верну вам деньги. Ни разу не пошел запрос на возврат, как ты понимаешь, да? Потому что уже сидит в трансе. Да, поэтому НЛП вокруг нас и каждая коммуникация — это НЛП. Конечно, точно. Женя, такой вот вопрос на который, я понимаю, что нельзя ответить коротко ни комментариям, ни в интервью, но вот два слова, может быть, скажу. Какие приемы НЛП можно использовать при приеме сотрудника на работу? Как понять, что он подходит и будет работать в нашей компании долго? Вот. 8 -8. Как вот вычислить? Вот так вот. Да-да-да, именно так. Ну, смотрите, в НЛП есть несколько основных подходов к профилированию человека. Это эмоция человека. Это так называемый метапрограммный профиль, то есть то, как привык реагировать его мозг. Это архетипы и психотипы. Если вы владеете хотя бы одним из них, хотя бы одним, и это уже хорошо. Это позволяет прогнозировать вам человека в 80% случаев. Почему 80? Потому что, честно скажу, если вам кто-то говорит, что человека можно прогнозировать на 100%, перед вами либо шарлатан, либо экзальтированный новичок, который только вник вот, только и деталей не понимает. Человек все равно находится в определенных обстоятельствах, где-то какая-то стрессовая ситуация, он может измениться. Но в 80% случаев вы можете спрогнозировать человека понимая как он будет принимать решения в каком коллективе ему комфортнее будет работать как он вообще покупает даже как он занимается сексом если на то пошло тоже как он строит отношения все эти вещи в принципе в человеке можно просчитывать но это не то что можно изучить там прочитав одну, ну там одна статья это скрупулезная работа по анализу поведения человека по анализу его лицевых зажимов его ситуации, которые повторяются в его жизни. Если дать короткий совет, то э, я бы сильно рекомендовала тому, кто написал этот вопрос, э, почитать работы про эмоциональный интеллект человека. Потому что эмоциональный интеллект — это то, с чего нужно изучать, начинать изучать профилирование человека. И э, уже понимая, как работают эмоции, а у нас есть по секрету, скажу, любимые эмоции, которые мы... любимый эмоциональный костюм, который мы выгуливаем чаще всего. И вот понимая, Понимая, какой костюм человек надевает, вы уже можете, эмоционально я имею в виду, вы можете понять, чего от него ждать. Есть люди, которые готовы работать у вас долго, но они совершенно непригодны для работы в коллективе. А есть люди, которые готовы работать долго, пригодны к работе в коллективе, но от них нельзя ждать быстрых результатов и, скажем так, впечатляющих, впечатляющей эффективности. Они работают долго, системно, конвейерно. Поэтому эмоциональный интеллект — это база. Это то, с чего лучше начинать. Но если вопрос звучит, можно ли? Можно, конечно, можно. Но э, вопрос там звучал, какие инструменты использовать. Но я тут просто еще добавлю, что в рамках одного собеседования на работу... Ну, вы не ответите на этот вопрос, даже если вы будете мастером, на и уж поверьте. Конечно. Потому что сегодня конечно. человек может быть в одном костюме, как ты говоришь, да, а завтра в другом. И это будет оба его родных костюмах. Вот. Совершенно верно. Да. И поэтому конечно. я и говорю, что это скрупулезная работа. Вот когда мне пишут, составьте, мой, расскажите меня за один час разговора. Я говорю, я не шарлатан, да, не, да. не гадаю. если надо. Если надо, вам навешать лапшу на уши, пожалуйста. Но если мы говорим про профилирование, то это действительно скрупулезная работа, когда вы анализируете профиль, когда вы анализируете, извините за термин, паттерны человека, то есть что повторяется в его жизни, как он чаще всего реагирует, какими фразами он отвечает. И тогда вы получаете действительно объемное досье, и вы понимаете, что дальше с этим человеком делать. А шоу устраивать, это немножечко непрофессионально, по-моему. Конечно. Женя, такой вот тоже классный вопрос. Я его люблю. Мне тоже иногда попадается спрашивают. Владение техниками нупит дает исключительно положительные бонусы. Не бывает ли у вас такого, что хотелось бы чего-то не знать? Это, вот как я говорю: познание приумножает скорбь. Когда ты смотришь на человека, понимаешь, он тебя врет просто на прополу? Как ты действуешь в этом случае, Жень? Обожаю этот вопрос, особенно часто его задают на тренинг по верификации лжи. Самый часто задаваемый вопрос, обожаю его. Смотрите, но есть же разные этапы обучения. Вы как водить учитесь, да, учитесь водить, и вы вначале очень усердно тратите внимание, чтобы что вы делаете, да, ваше внимание все сосредоточено на определенной технике, например, там исследования лжи, да, возьмем это как пример. Вот ты старательно смотришь все. Все зажимы, все реакции человека. После этого ты многое делаешь с легкостью, и в какой-то момент это уходит в бессознательную компетенцию, да? Когда ты уже не задумываешься, как ты ведешь машину, как ты, наш, как ты переключаешь скорость, как ты перестраиваешься, так безусловно происходит НЛП. И в, в какой-то момент ко мне всегда приходят ученики и говорят: Женя, как это развидеть? Как перестать видеть мимические зажимы? Как перестать читать человека? Как это перестать делать? Вот знаете, у меня есть правило в личной жизни. Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Есть моя семья, есть мои близкие, есть люди, с которыми я специально включаю слепую зону. И я позволяю им, если им сейчас надо, соврать. Я позволяю им меня удивить. Я позволяю им подготовить мне сюрприз, ходя с загадочным видом, и я буду старательно убеждать себя, что я этого не вижу. Потому что, мне кажется, настоящий профессионализм тогда начинается, когда ты перестаешь размахивать своими знаниями направо и налево, когда ты позволяешь людям быть собой, а себе собой. Поэтому, да, это тоже тренировка, да, это определенный этап осознанности, когда ты ты понимаешь, что я, да, владею, я, но я позволяю людям рядом со мной быть собой и быть вот такими неидеальными, быть немножко лгунами, быть немного загадочными. Они такие. Поэтому э, я всегда рекомендую, если вы начинаете изучать какую-то э, науку, которая позволяет читать людей, не надевать на себя везде костюм психиатра, который раскладывает человека по кусочкам. Оставляйте людям возможность быть людьми рядом с собой. И сами оставайтесь человеком. Тогда вы перестанете быть для них не смертоносным энелпером, а будете просто мамой, женой, любимой девушкой. Ну или если вы мужчина, мужчиной, ухажером и так далее. Вот это самое главное, по-моему. – Сто процентов. Да, мне тоже есть, что добавить, но я, пожалуй, пока не буду <свят> вставляться, потому что да, познание приумножает скорбь, с одной стороны. Ты понимаешь, что с людьми происходит, и надо просто выработать собственную стратегию, что ты с этими знаниями будешь делать. — Конечно, если а... это касается бизнеса или переговоров, конечно, если это касается профессиональных каких-то аспектов, ты просто снимаешь себе себя костюм э, любимой жены и надеваешь на себя костюм профессионала, и дальше с этими знаниями работаешь. Но я так понимаю, что вопрос был именно про личную какую-то жизнь? — Ну, <связывая> да, наверное. Так, Женя, вот такой вот... Э, тут несколько похожих вопросов, но они звучат приблизительно так... А как встроить в себя определенные качества? Да, то есть вопрос, можно ли научиться вот чему-то такому, можно, как научиться управлять своими мыслями? А, возможно ли воспитать в себе определенные качества? Как научиться отвечать там, и так далее? Вот, uh -huh. вот, что ты скажешь, какие инструменты нупи. Но и тут чем... смотри, э, да изменения нет. человека всегда происходят либо сверху его личности, да, сверху его личностных каких-то настроек, из глубины, скажем так, либо снизу, когда э, есть простые действия, которые ты делаешь. Почему я очень люблю мар формат марафонов, которые ты проводишь? Потому что они объединяют и простые действия, которые человек может сделать, и техники, которые позволяют себя менять. Поэтому если есть вопрос, э, можно ли? Можно. Можно менять себя через техники, есть огромное количество инструментов. Можно менять себя через поведение. В идеале, вот что я вижу, идеальное изменение, это, безусловно, получение классных ролевых моделей, людей, на которых ты хочешь быть похожим, навык, который у них есть, исследование, какими классными инструментами они пользуются. Да, повторение их действий на уровне поведения и при этом работа над своим внутренним миром, глубокой структурой, когда ты с помощью техники или поверхностного или глубокого гипноза погружаешься в какую-то травму и прорабатываешь ее. Когда ты просто делаешь определенную технику и получаешь результат. Единственное, что не изменит вас, это ничего не делание. Вот это вот гарантированный 100%. результат, ничего не изменить в своей жизни. А там так, и НЛП, и марафоны, и всевозможные забеги, которые позволяют постепенно встраивать привычку, да, мы можем привычку встраивать 21 день, потом еще 41 день разрушать старую. Можем таким образом пойти, просто повторением определенных действий. А можем пойти гораздо глубже и копнуть в то, почему сформировалась эта привычка. Переписать нересурсную не привычку, встроить какое-то себе другое воспоминание, которое будет позволять себе более эффективно действовать. Инструментов на самом деле море. Но э, я не хочу, чтобы люди услышали фразу, что можно только техниками. Нет. Было бы желание, ребят, я знаю судьбы, когда э, женщина лежала при смерти, она увидела программу по телевизору и начала просто рисовать картины. Она вдохновилась, говорит, нашла, не знаю, где кусок крейды, она на ну, крейд, да, кусок, и начала mm -hmm. просто на черной стене рисовать картины. Она за несколько месяцев начала выходить из дому, начала интересоваться всем, э, э, у нее появилось вдохновение, она поменяла свою жизнь, создала социальный проект. Поэтому делайте, находите вдохновляющих Пикеров. Находите марафоны, которые будут вас вдохновлять, находите примеры, которые будут вас вести перед собой. Находите примеры, которые будут вас пугать. Это тоже кому-то надо. И начинайте либо техниками, либо просто простыми действиями, просто внедряя привычку в свою жизнь, а в идеале, соединяя и то, и другое. И тогда вы получаете просто комбо, да, просто комбинацию, которая дает сумасшедший результат. Сто процентов. Женя, еще один очень интересный вопрос. Есть ли люди, на которых приемы НЛП не действуют? знаешь, я недавно из такого же мне в Старгет направил на меня рекламу, которая звучала примерно таким образом: коучинг без НЛП. Я так подумала, что это такое интересно. Но мне бы, конечно, хотелось сейчас почесать самолюбие человеку и сказать, что да. Вот да, ты особенный там, не работает, или гипноз на тебя не работает. Особенно мне очень часто приходит и говорят, я не гипнабельный, на гип... меня гипноз не действует. Я таким людям говорю: да, вот на всех действует. Я был на сеансе у Кашпировского, говорит он, и меня даже вывели из зала. Я говорю, хорошо, я не буду тебя гипнотизировать. И через пять минут человек сидит э, в состоянии просто э, поверхностного, а иногда и глубокого транса. Поэтому э, нет, нет э, людей, на которых не действует прием НЛП. Есть люди, которые знают определенные приемы и думают, что это весь арсенал, которым с ними можно взаимодействовать. На самом деле, э, если вам кажется, что вами не манипулируют, если вам кажется, что на вас ничего не делает значит вы в руках профессионала значит вами работает настоящий профессионал сто процентов количество инструментов. И чем меньше вы себя осознаете, да, чем меньше вы понимаете свои крючки, свои, свои болевые точки, чем больше вы включаетесь эмоционально на всякие э, внешние обстоятельства, тем проще вами сманипулировать, тем проще вы подвергаетесь именно влиянию профессионала. Поэтому можно ли защититься, забегая наперед, от инструментов NLP? Нет. Нет, они все равно той или иной стороной на вас подействуют. Можно ли увидеть больше и защищать себя с большего количества сторон? Да, можно, через уровень осознанности. Когда вы возвращаете себе пульт управления в свою жизнь, вами сложнее сманипулировать. И чем больше вы себя осознаете, тем меньше тех вещей, за которые вас можно зацепить. Замечательный ответ, Женя, полностью вообще поддерживаю, разделяю, именно об этом рассказываю на своих марафонах, учу людей обретать себя, понимаешь, вот просто понять, как проснуться, да, и понять, кто мы есть. Жень, вот интересно, ты знаешь, тут такие интересные вопросы по поводу того, как работает над собой. Вот, например, такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о способах проработки страха. Знаю, тема не новая, но хочется узнать мнение тренера НЛП по этому вопросу. Может, дадите способ или приведете пример. Я боюсь глубины, боюсь заплывать туда, где глубоко. Вот так далее. Но ну, это уже не просто страхи, это уже это хобби, уже я так понимаю. Да. Да, прокомментируй, пожалуйста. Смотри, если говорить с профессиональной точки зрения, то страхи мы можем градировать от одного, условно, до десяти где 10, это будет фобия, паническое состояние, паническая атака, до состояния 1, где есть легкая тревога, где есть легкое волнение. Вот если мы говорим профессионально, то от 4 уже, конечно, хорошо бы работать где-то в марафоне, где у вас есть руководитель или какой-то оператор, который поможет вам и подскажет, как делать правильно. Но если мы говорим самыми простыми э, страхами, есть моя любимая техника, которую я просто обожаю, я вам очень рекомендую э, ею пользоваться, когда вас, например, что-то волнует, или когда вы переживаете по какому-то поводу, или вы чувствуете, что вам, например, предстоит какое-то важное выступление, и сейчас появился мандраж, или важное собеседование. Вот представьте себе, что ваш страх где-то в теле вашем живет он где-то живет, он, и вы его как-то чувствуете, вы как-то ощущаете, что в вашем теле он поселился. Прислушайтесь к нему внимательно и посмотрите, у него есть цвет, у него есть звук, вы как-то понимаете, может быть он холодный, может вас мандражит, когда он в вас. Вот ваша задача достать этот страх и нарисовать вокруг себя круг этого страха. Договоритесь со своим бессознательным, что ваш страх переходит в этот круг. Пусть он, этот круг будет иметь какой-то размер, цвет, запах, такой же, как ваш страх. Выйдите из этого струха, круга и посмотрите со стороны. Посмотрите, какой он, какой у него размер, возможно, у него форма какая-то интересная. Поисследуйте его со стороны и ощутите, как ваш страх остался там. После этого нарисуйте вокруг себя круг силы. Дайте себе то состояние силы, которое вам хочется. Вот напитайте себя таким количеством энергии, уверенности. Вспомните, когда вы испытывали эту энергию на сто из 100. Дайте этому кругу столько, сколько хотите. И когда будете готовы, когда ощутите приплыв энергии, заходим в круг страха, берем с собой круг силы и прям будто бы опускаем один на другой. В этот момент происходит такой И страх становится как минимум меньше, как максимум выходит в состояние ноль. Если вам хочется после этого улучшить, Снова создаем круг силы и снова заходим. И добавляйте столько раз, сколько вам будет не хватать. Вы почувствуете уже после первого раза, как вам стало легче. А если вы добавите туда еще энергии, если вы добавите туда еще мощи, то э, к, к концу техники, а это обычно занимает минут 15-20, у вас полностью ваше тело будет наполнено уверенностью. Подумайте снова про свой страх. Проверьте, как сейчас. И ваш мозг с гордостью, с радостью и с удовольствием пойдет след за вами и покажет вам совершенно другие реакции на ваши страхи. Но опять же говорю, это мы берем до четверочки, потому что если мы говорим про фобию, ребят, фобия там немножечко другие механизмы, и, конечно, с фобиями, с паническими атаками, с травмирующим сильно, травмирующим опытом лучше работать со специалистом. Конечно, да. Лучше Женя, огромное тебе спасибо за твою щедрость, за то, что поделилась техникой. Эта техника очень классно работает. Пользуйтесь, пожалуйста! Это круто, это супер! Слушай, тут вот такой очень интересный тоже вопрос. Я как-то его просмотрела. Чем отличаются НЛП от классической психологии? Есть у тебя мнение по этому поводу? Ничего не сказал старик, лишь загадочно облизнул бровь. А, чем отличается НЛП? Наверное, скоростью, Ань. да? Потому что ко мне очень часто, у меня очень много учатся классических психологов. И они даже говорят, что нам давали основы НЛП, но нам давали основы в основном коммуникационные НЛП. НЛП-то зарождалось по большому счету как исследование успешных результатов терапевтов а потом переведение их успешного опыта в технике и создание тех техник, которые будут давать максимально быстрый результат. Поэтому главный ответ — это скоростью скоростью, когда ко мне приходят люди, которые годами лечили фобию, а мы ее за полчаса прорабатываем, когда приходят, вот люди, кто, да, когда приходят люди, которые говорят, я ходил к своему терапевту, и мы разбирали, почему там, я не уверен в себе в последние там, 30 сессий, а тут он за один там, сеанс находит импринтное воспоминание, травмирующий опыт и прорабатывает его, то короткий ответ скоростью, безусловно, в классической психологии есть очень много хороших инструментов, только они, ну я сейчас переопределю, скажу, деликатные, да, то есть они мягкие, легкие поглаживания, которые немножечко по чуть-чуть позволяют вам добраться до нужного состояния, а даст Бог еще и проработать где-то через годик. НЛП работает немножечко иначе, оно работает через гипноз, если мы говорим НЛПТ, да, НЛП-терапия. Он работает через гипноз, через быстрый выход на травму, через проработку, через гипнотические состояния. Поэтому, да, скорость. Скорость, моя, мои дорогие. — Класс. Полностью согласна, полностью поддерживаю. В отличие от некоторых ä, прекрасных методик психо психологии в классической психологии, да, я полностью уже не согласна. Именно поэтому и именно за это я очень люблю НЛП всегда. А Прямо не знаю, с какого вопроса раньше начать. Есть такой вопрос, можно ли, нужно ли общаться с токсичными людьми? Как с ними общаться? Можно ли с ними общаться так, чтобы все было хорошо, уладить отношения и так далее? Как ты про токсичных людей что ты думаешь? У меня плохие новости. Не, если вопрос начинается с можно, ответ, конечно, всегда можно. Только подумайте про последствия. Можно, вот. Можно, можно Только зачем? То есть, смотрите, токсичные люди это то самое пресловутое ведро с крабами, про которое уже не писал только ленивый. Кто не знает эту метафору, вы знаете, что если вы поместите краба в ведро то сам он выберется очень быстро из этого ведра. А если в этом ведре будут другие крабы, то он из этого ведра не выберется никогда. Его будут затягивать обратно клещнями его же собратья. Вот эта метафора хорошо описывает общение с токсичными людьми. Можно ли с ними общаться? Можно. Вам придется либо постоянно быть в состоянии жертвы виноватого э, того, кого мочат, либо в позиции мочащего для того, чтобы... Потому что по-другому этот человек не понимает, да? по-другому у этого человека нет э, понимания, как общаться. Соответственно, вы либо получаете бесконечную игру ⁇ я виноват ⁇ либо бесконечную игру ⁇ ты виноват ну, тре... ⁇ Кручение крути... крути... бермудского треугольника отношений, да? бермудского треугольника. Поэтому, хотите в это играть, играйте. Это ваше право и ваша жизнь. — И ваш вы хотите... выбор. — И ваш выбор, да. Вы хотите изменить этого человека, так не причиняйте человеку добро. Это его жизнь и его выбор. Я всегда говорю, что самый лучший способ изменить человека — это сменить человека в данном случае. То есть я рекомендую по, по максимуму таких людей из окружения убирать, потому что они в любом случае сознательно или бессознательно ваши цели будут рушить, вашу уверенность откусывать по кусочкам, э, встраивать вам беспомощность понятными им инструментами, называя это заботой или называя это просто... Я просто правдолюб, я просто люблю сказать честно правду в глаза, тоже такая любимая маска. Да, вот. да, да. Но... Если возможности убрать этого человека из своего окружения нет, в чем я сильно сомневаюсь, но ну, часто спрашивают, а если нет возможности убрать человека? Есть такая тибетская мантра, я подшучиваю, это шутка сразу. Я поднималась высоко-высоко в горло, и мне дали секретную-секретную мантру, которая звучит так, закрой рот. Просто максимально старайтесь закрывать эту коммуникацию в комфортном для себя режиме, можно вежливо, можно не очень вежливо, зависит от того, какой это токсичный человек, потому что даже если вам кажется, что вы не слышите, даже если вам кажется, что вы ушли в свои мысли и чем-то там своим занимаетесь, пока на вас орут или обесценивают, в этот момент ваша бессознательно раскрытая книга, вы в этот момент в легком поверхностном трансе, и все, что вам говорят, закидывается в самую глубину вашей личности, и потом вылазит, прорастает такими всходами, что вы не будете знать почему, но почему-то откажетесь от любимой работы, побоитесь строить отношения, побоитесь начинать. Поэтому нет, я не вижу, лично я, я не вижу э, выгоды от общения с токсичными людьми. Но если вы видите, то это ваш выбор. Я сейчас, знаешь, Женя, поймала себя на том, что я вышла такая в третью позицию, ну, как тебе этот поймет, и наблюдаю, как две циничные совершенно девицы рассуждают о... Ну, о возможностях НЛП. Ну, мне нравится очень наша беседа. Да, чувствуется определенный, определенная сила. Очень мне спасибо, супер-классно Я полностью ну, и подтверждаю, и разделяю то, что говорит Женя. Вот видите, у меня тут вот надпись на ну, тут в зеркальном отображении написано. Ну, я думаю, что вы можете прочитать. Займись собой, собой займись, состав особенно токсичных людей. Зачем они вам нужны по дороге? Так эм, особенно тут вопрос звучал: там, если токсичный человек, еще и твой мужчина. Ну, как бы да, это ваш выбор. Давай э, такой вопрос: рассмотрим, с чего начинать НЛП на и сколько этому учиться. Вот. Можно, Можно ли научиться НЛП? Быстро. Быстро научиться НЛП. Если вопрос начинается с «можно», ответ всегда «можно». Но вы и получите такие поверхностные инструменты, которые вы выучите «можно». Ну, быстро. Понимаете, в НЛП, как, наверное, в любом деле... Я считаю, что важно быть не теоретиком, а практиком. То есть можно прочитать быстро книгу 100 секретов НЛП? Можно. Можно пойти какой-то тренинг, очень быстро пройти? Можно. А вы, что вы получите при этом? Вы получите понимание, как много знает вот тот парень, который написал книгу или провел тренинг, и как мало знаете вы. И, возможно, ваш мозг в лучшем случае заберет процентов 20 из -за информации, которую вы получили. Ну И при этом, ну, дай Бог, чтобы он это как-то потом использовал. Ну что, интересно вам смотреть? Мы пока ждем Женю, можете понаписать ей комплименты. Правда, Огонь! «Если токсичные родители, если вам не 10 лет, не 15 лет, если вам уже 18, вы вполне можете э, жить от них отдельно». Вот честное слово. Вот, эфир бомбический, актуальная интересная тема, супер Женя, ты огонь, я тебе, я Жене все передам обязательно, я очень надеюсь, что она присоединится. Чем отличается токсичность другого мнения? Смотрите, токсичность это когда человек сознательно делает другому человеку больно сознательно или бессознательно когда он ведет себя так когда он обесценивает когда он травмирует да? просто другое мнение конечно же травмировать не может разные слова можно по-разному преподнести когда он требует чтобы выполнялись его пожелания когда он не дает свободу своему партнеру когда он, любое противоположное мнение осуждает и так далее. И давайте я вам еще немножко расскажу про то, сколько учиться NLP. Да, что-то Женя вообще нету, видимо, совсем не отключился интернет. Нормальное такое обучение NLP меньше года длиться не может. Вот так вот, чтобы... О, все, я сейчас Женю подключаю. Женя, Разрошу, ты прости. прямо миллион комментариев было. Аня, спасибо за Женю. Женя, огонь просто супер. Зажигаем. Я тут, я, честно говоря, забыла, на каком вопросе мы остановились, но э, я так немножко рассказала о том, а, мы про токсичные отношения говорили, потом я еще задала тебе дополнительный вопрос. Я сказала, что меньше чем год. А, да, вот мы же говорили Можно как раз именно об этом. Выучить? Можно ли быстро? Да, я, я сказала, что меньше чем год НЛП изучать, но это ну как-то странно каким-то. Тут главное быть не теоретиком, а практиком. Ну, основное, как обучается ваш мозг, ну, вот если мы берем да, кривое обучение Куба, да как обучается мозг, вы получаете информацию, после этого вы эту информацию осознаете, каким-то образом пропускаете, делитесь с кем-то после этого вы приходите и ищете подтверждение этому в каком-то чужом опыте после этого вы учитесь видеть это в своем опыте и только после этого ваш мозг ну, грунтовное, извини за украинское слово переехала во Львов, основательно усваивает информацию. А если вы ну, просто послушали, почитали, ну классно, ну, ну, ну дай Бог, чтобы это было 20%, которые вы заберете с собой. Да, поэтому я тоже говорю, год, это то и то год, это не просто теории. Год, чтобы вы получали знания и тут же отрабатывали, чтобы вы делали какие-то... Еще раз говорю, почему я фанат марафонов? Потому что марафоны – это каждодневные действия и изучение себя под руководством специалиста. Вы каждый день держите фокус внимания на определенных вопросах. И да, марафоны, по-моему, дают гораздо больше способов познать себя, чем просто сухой тренинг, где вы потом это не применили. — Сто процентов! Женя, я вот тут хочу еще тебя сильно похвалить, да, и в очередной раз порекомендовать. Кстати, у тебя есть обучение онлайн? — Да, да, да. Мы запускали онлайн мастера онлайн-практик, но тоже с отработками. — Вот. Я, я как раз хотела сказать, что, несмотря на то, что мы обучались очно, да, тем не менее все равно, у нас был общий чат, в котором Женя каждый день давала задания, в которых ты никуда не денешься, нужно было отрабатывать. И поэтому тут уже хочешь и не хочешь, все равно этого научишься. Потому что поэтому это важно, да, и действительно это ежедневная практика. Тут вот еще такие вопросы: можно ли понимать, о чем думает человек, судя по его мимике, взгляду и жестом? Или вот, например, э, как можно использовать НЛП в обучении. Или вот, например, вот такие вот... Э, «Стоит ли применять НЛП и прочие психологические подстройки в сближении людьми? Вот такие вот, э, как частные э, запросы по нейролингвистическому программированию. Что, Женя, ты думаешь по этому НЛП в повседневной жизни? Вот так расскажи. Сразу скажу, подстройки, вот начну с конца, подстройки, почему я рекомендую быть с ними и осторожными, и одновременно я их рекомендую, потому что э, уже только ленивый не написал про подстройку по позе. Вот прям вот каждый уважающийся пикапер повторяет за тобой каждый жест, и об этом знает каждый. И вот смотрите, если вы начинаете использовать э, любые инструменты НЛП, так, что это заметно, так, что вас сейчас на этом словили, вы вместо того, чтобы получить доверие со стороны человека, вместо того, чтобы получить лояльность со стороны человека, вы получаете неприязнь и отторжение. Поэтому я не рекомендую использовать попсовые НЛП, то, что написано в каждой статье, потому что вы сделаете только хуже. Я рекомендую всегда научиться этим инструментам, это неосознанно. Расслабленная и с удовольствием, чтобы человек, который общается с вами, Получал ощущение, что он общается с человеком, а не сканирующей машиной, которая сейчас каждый свой взгляд держит на том, как же ты себя ведешь, что же там у тебя происходит, а ну-ка, давай я тебя сейчас поисследую, как э, э, исчислительная машина. Поэтому да, я рекомендую использовать инструменты NLP. Да, я считаю, что они существенно улучшают вашу коммуникацию. Но нет, я не рекомендую вам использовать их с позиции... Э, э, я знаю больше тебя. Сейчас я тебя просканирую и разложу по коробочкам, потому что это как раз немножко ваши отношения может хорошенько-то испортить. И э, можно ли понять, о чем думает человек? Как минимум можно понять, какая у него эмоция сейчас. Как минимум, как минимум можно понять, э, он сейчас. Э, вспоминает что-то, он сейчас придумывает что-то. Как минимум можно понять, насколько ему важны те вещи, о которых он говорит. Да, очень многие вещи можно считать по человеку, даже если он старательно пытается это скрыть. Слова, слова утечки, жесты утечки, позиция тела, только не вот эта Алампизовщина, что сидит в закрытой позе, значит, однозначно там серьезно там за закрылся. Нет, не такие вещи. Детальные вещи, когда вы анализируете те вещи которые человек не осознает мелкие мелкие детальки можно можно но как ты уже сказала в прошлом вопросе это все требует навыков которые выстраиваются долгим наблюдением и долгой стратегии об обучения открывая второй вопрос а... Можно ли учиться с помощью НЛП? Можно. НЛП и есть наука про обучение. НЛП это то, как можно научиться делать то, что умеет другой человек классно. Только НЛП дает язык, с помощью которого вы раскладываете абсолютно любой навык на составляющие, и потом с помощью этого же языка вы понимаете, как научиться тому, что умеет человек. Поэтому на все вопросы ответ «да». Только вопрос того, насколько профессионально и насколько вы, ну, с уважением, наверное, вот, знаешь, моя позиция, с уважением к личности человека используйте на Если вы воспринимаете человека просто как выгоду какую-то, какой-то мешок бонусов только для вас, но у вас нет мысли о вин-вин, поверьте, каким бы классным НЛпером вы здесь не были, человек почувствует фальш. Всегда это почувствуется, даже через переписку, даже если вы прошли тысячу один курс НЛП. А если вы относитесь к человеку, ища его выгоду, ему пользу, понимая, что вы общаетесь не только для себя, но и для человека, и при этом вы используете НЛП как вспомогательный инструмент, вот тогда раскрывается сумасшедший спектр возможностей коммуникации, коммуникации, раскрытие потенциалов и тогда дважды два становится больше чем четыре. тогда ваше общение с помощью НЛП дает вам сумасшедшие результаты. Но это сто процентов. да, сто процентов. Да. ты становишься однозначно богаче во всех смыслах. давай про богаче. тут давай. много было вопросов про деньги. я декларирую то, что нами очень, очень сильно на нас влияют наши убеждения: они прямо управляют и формируют нашу жизнь. И вот народ просит как, как установки, убеждения про деньги, да, как вот их встроить, встраивать и так далее. Ага. Я все время говорю о том, что деньги это самый легко восполняемый ресурс. Ага. Да, согласна. Давай, может, поможем людям, вот как им работать с этим убеждением, для того, чтобы оно в них встроилось, и для того, чтобы им стало легче жить в финансовом плане с этим убеждением. Какие ну, можно за... порекомендовать техники? Есть огромное количество инструментов для встраивания новых убеждений, но дам одно из своих любименьких, э -э называется «Вертушка Бендлера». Я его очень люблю, и оно довольно простое. Делается оно буквально по щелчку пальчиков. Вам действительно понадобится щелкать пальчиком. Что мы с вами делаем? Когда вы каким-то образом считаете, что деньги заработать сложно, ну, например, вы это ощущаете, да, вот, например, вы подумали об этом, и это прям какая-то тяжесть внутри вас. Первое, что я вам рекомендую, задать себе вопрос, а какое я хочу другое убеждение, как я хочу относиться к заработку денег. Ну, например, вы хотите, чтобы у вас встроилось убеждение «деньги зарабатывать легко». Я вам рекомендую посмотреть сейчас на горизонт и прям представить маленькую точечку, маленькую точечку, которая там появляется. Пусть у нее тоже будет какой-то цвет, какой-то запах, какой-то звук. И она там сейчас есть, это ваше новое убеждение. И когда вы щелкаете пальчиками, да, щелкните пальчиками, и на этот щелчок почувствуете, как старое убеждение внутри вас отодвинулось от вас на 20 сантиметров. Всего на 20 сантиметров, просто посмотрите на него, поблагодарите его за то, что оно у вас было. Щелкните пальчиком еще раз и почувствуйте, как на 20 сантиметров приблизилось новое убеждение. Откуда то из горизонта, став более явным, познакомьтесь с ним, поблагодарите его. Снова щелчок пальцев, снова отодвигаем на 20 сантиметров старое убеждение и делаем его немножечко меньше. Поблагодарили его, снова щелчок пальчиков. И приближаем новое и таким образом ваши убеждения постепенно постепенно постепенно где-то соприкоснуться благодарим их на каждом шагу и постепенно постепенно вдохните в себя новое убеждение и за горизонт это двиньте токсичное почувствуйте как оно растворяется в пространстве вдохните ощутите как новое убеждение находит место в вашем теле, представьте, как сейчас в будущем, имея это убеждение, вы сможете по-другому относиться к важным для себя аспектам. Посмотрите, как оно встраивается в важные для вас сферы. Прям представьте, ваш мозг нуждается в этот момент в простройке нейронных связей. Поэтому простройте себе нейронные связи и поблагодарите себя за эту работу. Я рекомендую, если не подкреплять другими убеждениями, делать в течение того самого пресловутого 21 дня, чтобы окончательно простроить себе это убеждение. А вообще, я всегда говорю, начинайте с диагностики. Возьмите листик с бумаги, напишите, например, «Вселенная изобильна и полна ресурсами», поставьте запятую и напишите «НО». И вы, все, что придет вам в голову, все, все мысли, которые будут вас в этот момент ограничивать, это ваши блоки. С каждым из них, конечно, нужно работать в отдельности, каждый из них нужно прорабатывать. Но, ребят, я видела сумасшедшие результаты, когда человек за год увеличил доход в 100 раз. Я видела результаты, когда люди выходили на такие, Начина... да я сама, Ань, начинала с 50 евро, у меня на начале моего бизнеса было 50 евро в кармане, мне нужно платить налоги, нужно платить зарплату и как-то кушать, а у меня еще кредит на квартиру. И уже через э, год у меня уже работали центры по всей Украине, я не пока тратила ни копейки на, на рекламу, и при этом у меня было 3 миллиона чистого дохода гривен, гривен за год. То есть это тот путь, который я прошла, я начинала с минуса. Если вы работаете со своим мозгом, если вы работаете со своими настройками, убеждениями, блоками, вы получаете удивительные результаты. Вселенная готова вам дать это. Вопрос, готовы ли вы это принять. Да. Женя, давай еще на закуску, еще, хотя у нас две минуты осталось, но я думаю, что мы успеем. Про подходящего себе мужчину и НЛП. Как mm -hmm. вот при помощи НЛП выбрать себе подходящего мужчину? — Ань, ты такой вопрос! — вопрос, на который можно целый тренинг отвечать. — Жень! — Хорошо. — Ты сможешь. — Мы же все понимаем, что подходящий мужчина для каждого будет свой. И вот этот свой у вас часто в голове немножечко устарело. Почему? Часто вот этот свой, вы накрути... Это у вас представление об идеальном мужчине состоят из каких-то обрывков фильмов, которые вы смотрели, из каких-то рассказов вашей мамы, из каких-то образ... рассказов соседки, которая рассказывала что-то, соседской девочки, книги, которые вы почитали. И часто ваши представления не имеют ничего общего с реальностью. То есть, например, мы хотим романтичного принца, но при этом тот, который будет достигать и приносить результаты. Поэтому первое, всегда говорю, вашему мозгу нужны четкие координаты. Более того, ваше бессознательное всякие слова по типу "умный", "успешный", "красивый" вообще не понимает. Вот вообще не понимает. Ему это ни о чем. Поэтому сядьте, пожалуйста проставьте, пропишите себе 7 признаков вашего мужчины на начале отношений, какого вы хотите, 7 признаков мужчины, которого вы хотите привлечь в свою жизнь на долгосрочные отношения. и после этого самая сложная работа, задайте себе вопрос, а вот эти признаки, как я их могу пощупать, как я пойму, что он красивый, как я пойму, что он обо мне заботится, какие конкретные действия будут показывать, сверьте эти списки посмотрите часто бывает такое что мы встречаться хотим с одними а строить отношения с другими и тогда примите для себя решение мне пожалуйста какого завернуть того который погулять на потусить на дискотеках или того который будет молоко ребенку в ночь ночью вставать кушать потому что это разные мужчины решите для себя и вот когда у вас есть этот список когда у вас есть четкое понимание это какой Мозг увидел картинку, он увидел, что можно пощупать, то, что можно увидеть, тогда он начинает работать как локатор, которому дали четкие GPS-координаты. И вы уже начинаете понимать, если мне нужен успешный достигатор, он не будет со мной сюсюкаться, он не будет помнить дату нашей встречи, но где такой мужчина водится? Как мне себя вести, чтобы такому мужчине понравиться? Как я должна выглядеть, чтобы понравиться? Мы хотим спортивного, значит, у него будет ценность, например, здоровье. Транслирую ли я ту ценность, которая ему важна? И вот если вы проделаете эту работу, вам будет понятно, где вводится клиент, как к нему подойти и как преподнести себя наилучшим образом. Вот так, если это совсем коротко давать. Большое, Женя, Сидель, спасибо. Очень оптимистичная нота, на которой мы закончили. Я еще только добавлю то, что такие мужчины вдруг неожиданным образом начнут попадаться на вашем пути, как только вы с этим определиться, вы просто начнете их узнавать, а они начнут узнавать вас, потому что у вас здесь бегущая строка на лбу, будет другая. Ну, то есть правильная, да? Вот вы будете друг друга узнавать? Есть конкретно Аня, буквально одной фразы. Я сейчас вот встречаюсь с девушкой, которая не могла построить отношения много лет и она, а, она считала что на ней уже конец у нее уже конец она, считала, она мне рассказывала о том что таких мужчин не бывает как она хочет такие мужчины если и есть то они глубоко женаты что такие мужчины на нее внимание не обращают что она для них не интересна она проделала ну, работу. Убеждение, она, ну, она... Да, она проделала эту работу месяц спустя к ней пришел именно такой мужчина как она хотела Именно с тем уровнем дохода, Странно. с тем уровнем отношения с ребенком. Совсем, понимаешь? Потому что мозг получил GPS-координаты. И вы замаяковали на карте мира для этого человека как заметное, как интересное. Понимаете? Поэтому это конкретный кейс. Женщина лет встретила мужчину своей мечты, которая вот просто, ну, сейчас у них идеальное просто отношение. Поэтому, да, работайте, прежде всего, со своими внутренними настройками. Займись собой. Женя, огромное тебе спасибо за интервью. Было очень весело. Время просто пролетело, как одно мгновение. Большое тебе спасибо и до скорых встреч. обнимаю. Пока.